2 Е4. Сейчас я вам расскажу историю, которая называется «Саватеев и шахматы». Меня очень часто спрашивают на лекциях, играю ли я в шахматы, и некоторые даже говорят, вы, наверное, КМС или там даже мастер спорта. Печайка состоит в том, что на самом деле я недоделанный перворазрядник. То есть, первый разряд я получил, один раз как-то случайно его даже подтвердил, но это был какой-то турнир, в котором мне очень сильно везло. А, Но ну, потом уже как бы скатился, один раз снова неподтвержденный получил. Ну, в общем, у меня, так, если так по-хорошему, а, на хорошем пике у меня был второй разряд с элементами первого. Сейчас я думаю, что я, потренировавшись день, сыграю на третий разряд. Что ж такое? Почему же так получается, что вроде как такой вот популяризатор математики, то села шахматами не бум-бум? Смотрите почему. Ходил я всегда за белых Е2 и Е4. Ну, про черных там отдельная история, но давайте, значит, если я за белых, это в половине случаев я получал белые. Ну, типичный ход такой, на это у меня был всегда один и тот же ответ. f2, f4, королевский гамбит. Жрут, конь сюда, там, ну, кто как играет, бывает так играют. Вот, там, а здесь я уже не помню точно, какие бывают продолжения, по-моему, я наглел. А вот слон там отступал, я быстро начинал сам фигачить. Ну, в общем, я довольно быстро... Ой, что это? Нет, конечно, вот так. Довольно быстро приходил к вот этой ситуации. И изо всех сил туда довел. Ну и с второразрядниками и разрядниками получалось, как правило, что я выигрывал все равно. То есть я быстро-быстро ставил мат. Ну, а когда появились перворазрядники, они даже ели не всегда. То есть бывала вот такая фигня. Приходилось что-то такое делать, он шел вперед, аккуратно, медленно меня зажимал в плохую позицию. Ну, понятно. Еще у меня была фишка. Найдите сицилианку. А знаете, что делать, если против нее пойти в 2F4? Вот вы черный. Что вам делать, если я против сицилианки пошел в 2F4? Не, ну любой, понятно, любой там КМСник и выше вам сразу скажет, что именно делать, чтобы... Разрушить белых нахрен просто. Но второразрядники тоже совершенно, они полностью теряли всякий контроль, потому что какие-то там очевидные комбинации они помнили, но такую комбинацию никто не разыгрывает. Они начинали там какие-то странные действия делать. В общем, в конечном счете я опять развивал всю эту атаку и ставил мат. Вот так я и дошел до первого разряда. Было просто два правила. Королевский гамбит во всех случаях. F2 F4 ходилось во всех случаях. Ну, против, сицилиан, против сицилианки и против значит обычного. Продолжение. Ну а дальше как бы я уже э, выиграть не мог, потому что после нескольких ходов розыгрыша там с, с каким-нибудь э, перворазрядником с двумя кандидатскими баллами, у меня был полный проигрыш на игре, на, на доске просто по игре. То есть было видно, что я уже проиграл позицию. Почему? Потому что э, ребята очень хорошо знали дебюты, они знали их там до какого-то хода. Некоторые из дебетов знали там, до 8-9 хода, которые там ну, и хорошо известные, и разработаны. Вот по этому поводу я хочу сейчас как раз обсудить с точки зрения математики, что здесь происходит. Часто слышишь «О, Алехин продумал на 19 ходов вперед, да?» Самая великая комбинация в истории. А, Фишер выставил сюда коня просто так, в жертву, а через 13 ходов поставил мат, там был фейерверк на доске. Ну, там какие-то знаменитые истории, там, как Таль победил одним конем. Я знаю много таких, потому что я этим когда-то действительно немножко увлекался. Смотрите, математически невозможно просчитать дальше второго хода. Вообще просто никак. Давайте я объясню, почему. То есть все эти истории про просчеты на 19 ходов имеется в виду следующее, что в том продолжении, которое было естественно для обоих, в тех двух-трех вариантах, которые в принципе обсуждаются, быстро можно понять, что вот этот, вот этот бессмысленный только один остается, который сколько-нибудь осмыслен, и в нем восстанавливается вот эта игра. Да? То есть я вижу, что единственный его ход такой, тогда я сделаю так, ну сейчас я, естественно, утрирую, тогда он пойдет так, тогда я пойду так. И вот в таком режиме на 19 ходов вперед можно вполне просчитать, да хоть всю игру даже просчитать. Но только в таком режиме. Когда у вас на доске неочевидная сложная ситуация, допускающая хотя бы 2-3 разных хода, Которые оба нетривиально устроены в дальнейшем, да? То есть что-то там повыведено, что-то там где-то какие-то уже есть ситуации. Не знаю, вот такие-такие я там рисую что-то произвольное, да? На самом дотке. И вот теперь я хочу сделать ход. И я продумываю, сколько у меня вообще вариантов ходов. Сколько? Один, два, три, четыре, пять, шесть. Вы не задолбались? Я уже задолбался. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Так, короче, вы видите, да, что их несколько десятков. Так вот, если математические, то вслед за этими десятками ходов на каждой из них несколько десятков ответных. Итого, после одного хода и одного ответа примерно 400 вариантов. В каждом из них, даже если возникает вилка всего из двух, мне надо в голове держать 2 в степени 400 разных планов. Вы не ослышались. 2 в степени 400. Ну хорошо, но мне возразят, я-то могу свой план сложить, вот я делаю так. Ну хорошо, тогда 2 в 20, окей, да. В следующий раз будет 2 в 20. А вот через раз будет 2 в степени 20 в кубе. Экспонента-то двойная. Да? Ну, то есть даже если будет два варианта через ход, то эти два варианта будут для любой из комбинаций, которые возникнут после 20 умножить на 20 умножить на 20 следующих ходов. То есть что в шахматах вот убивает всякую возможность их э, компьютерного как бы ну, завершения, полного завершения, да? компьютеры играют лучше нас за счет того, что у них там встроены какие-то нейронки, но полностью просчитать в принципе нельзя, потому что возникает, то, что называется двойная экспонента, когда какое-то число возводится в степень, равную степени еще какого-то числа, значит, в какой-то степени. Ну, эти числа уже не просто несуразно огромные, они не могут даже в принципе близко обсуждаться, как какие-то обозримые на компьютере. Поэтому чуйка, вот эта вот шахматная чуйка, да, она продолжает играть важную роль и, в общем-то, в этом суть всей человеческой деятельности. Человеческий мозг выделяет из этих страшных экспонент только те возможности, которые являются привычными, логичными и хорошо как бы разработанными. И этими тонкими маленькими каналами он идет. И вот в этом смысле и говорят, я там хорошо просчитываю, ты плохо просчитываешь. КМС просчитывает в среднем на три хода вперед в случае нормального течения обстоятельств. А разрядник на два хода вперед. Что КМС-у и дает возможность в какой-то момент перворазрядника словить, а если он его словил, дальше он просто, дело техники, довести до победы. Поэтому, если он систематически на ход вперед продумывает больше, чем его противник, скорее всего окажется ситуация, когда он его словит, а дальше он просто доведет его до поражения. Поэтому, в общем-то, в среднем, конечно, КМС выигрывает у перворазрядника почти всегда. 90-95% случаев. Вот такие шахматные зарисовки. Стать матан, соботан, соботан. помоги мне стать матан, саватан, саватан, помоги мне стать матан, саватан,